Всем привет, друзья! Мы побывали в селе Лисичкины, бывшем родовом имении помещиков подъепольских и на окраине знаменитого Лисичкинского приусадерного парка. Вот об этом парке будет сегодня мой рассказ. На въезде в село находится детский лагерь имени Гагарина. Только детей что-то не было в этом году. Лагерь находится на месте барской усадьбы, и располагается в зоне приусадебного парка. Говорят, что до наших дней сохранились две или три старые хозяйственные постройки и крепкие погреба, вход в которые замурован. О селе Лисичкино и парке скоро будут еще видео. Природа здесь очень красивая. Живописные берега Медведицы, чистый воздух. Жаль, что река Медведица не та, что прежде, во времена детства, зарастает и млеет. Парк создавался на основе росшей в этой местности дубрав из хвойных пород деревьев. Крестьяне удивлялись, зачем нужно в лесу высаживать из кадок и горшочков молодые деревца. Мы впервые побывали в этих местах, и прогулка затронула лишь окраину приусадебного парка. К сожалению, красивые хвойные аллеи сейчас заросли, без ухода и вырубки подлеска. Не так-то просто увидеть красоту почти 20-летних дубов, елей, сосен и лиственниц. Прошла немного по берегу медведицы и вышла к речной отмели. Тихо, чуть колышется ветви деревьев. И так замечательно послушать пение птиц. Петр Сидорович Подъяпольский Происходил из незнатных мелкопоместных дворян Рязанской губернии. Во владении у Петра Сидоровича были село Лисичкина, Калагривовка и Чемизовка. Парк Падиепольский создавал вместе со своей женой Натальей Евграфовной. Потомки продолжали делать Лисичкинский парк еще лучше. А вот при советской власти началась нещадная вырубка деревьев. Сохранились лишь те, которые не поддались пилам и топорам. Немного проехали от моста через медведицу, и наше внимание привлек красивый лук. День с утра был солнечным, но после обеда, по прогнозу, обещали дождь. Заворчал недовольно далекий гром. Okay. <laughs> Если присмотреться, то по зеленой луговой траве бежит тень от... Так много клевера я еще никогда не видела. Думаю, что его сели специально. Какая же это красота! Что же, друзья, спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Поддержите нас лайками, и будет интересно узнать ваше мнение о видео в комментариях. Всем удачи! До встречи в следующем видео!